канале Супер Лего Мастер и сегодня я расскажу, чем можно заняться на карантине. Но сегодня в этом году я в школу уже не пойду, так что будет и каникулы, карантин. Вот, можно составить журнал с помощью принтера. Найди пять отличий. Вот, первое задание. Я назвал свой журнал «Дом». Я сделал с помощью программы Word и распечатал. У кого нет принтера, тот может нарисовать все это. Или, или вырезать из какого-то журнала и проклеить сюда старого. А, найти пять отличий. Первое задание. Тут раскраска. Это был из Брайл Старс. Тут надо запомнить таблицу умножение, ну хотя бы немного. Просто чтобы запомнить. Тут раскраска для девочек. Тут нужно прочитать произведение. Автор Сергей Сенин. Сыграя с другом в крестике нолики. Вот тут, тут счет пишешь, а тут играешь. Вот тут есть супер раскраски. Одна для девочек, другая для мальчиков. Тут есть такая мини, мини новости гигиены. Статья такая. Новости гигиены. Чтобы не заразиться коронавирусом, надо тщательно мыть руки. Берегите себя. Вот, тут показано, как мыть руки, после чего мыть руки. И правило, как мыть руки. Вот тут еще надо их намыть. Вот у нас есть такой вот кроссвордик детский. Потом у нас идет лабиринт. Это же самая раскраска. На четырех человек. Раскраска. Ходилки-бродилки вот у нас. Только я сделал более большую копию, потому что это очень маленькая. Вот такую копию я сделал. Она на четырех игроков. Вот. И конец выпуска. Дальше. Можно попинатолить на бумагу. А сейчас я покажу вам всякие прикольные штучки, которые я сделал. Например, неуспешная погоня. Ушел, уехал в школу на работу. Кто хочет в А кто хочет москвич? Сейчас мы перевернем. Тут у нас еще одна такая реклама. Только с другой машиной. Когда увидел китикет? Вот, можно повесить в такие прикольные штучки, чтобы понимали они настроение. Также можно пойти в магазин и позакупаться на фальшивые деньги. Можно поделать всякие игрушки с помощью клеевого пистолета. Клеевой пистолет Милитари. Он, это пистолет, нагревается он до 170 градусов, больше, чем микро, ну, ой, в, в мультиварке у нас. Она до 160, на 10 градусов больше. Он нагревается он всего за 5 минут. Такой вот Милитари. У него нужны 11-миллипетровые э, трубки чтобы для кле... С кле... С клеем. С клеем можно делать с него сам. Вся... вот у нас есть подставка сейчас я вам покажу все самоделки которые я сделал Мне... мы мы мы его открыли с папой только вчера это мой нет с мамой вот такие самоделки у меня получились. Это просто я сначала, просто мы с папой склеили батарейку вот такие вот, просто так лежа. Потом решил добавить кубик, хотел сделать крутящийся спинер, а потом решил уже сделать человечка. И пошел, о, поехало. Это у него и ранец, и э, ракетница. Ну это просто склеил. И придолгу, добавил. Тут у нее подставка, это батарейка. Тут у него подставка, это батарейка.